Добрый день, интернет-пользователи, друзья, подписчики, знакомые и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Сегодня будет необычная тема видео. Это трава минус вода. В чем смысл данного выражения? В одиннадцатый день своих ушастых кормлю травой. То есть подкармливаю своих мамок травой. Не для того, чтобы уменьшить количество комбикормов. Ну, поедаемость комбикормов. А для того, чтобы больше было молока у них. То есть молочность укройных крыльчих увеличиваем с помощью зеленки а это не сено а это подвяленная трава здесь лаковые плюс бобовые. самое главное что я заметил в течение этих 11 дней вот здесь у меня помощница как вы видите сегодня же у нас радуется так что до обеда пашут в обед плачут а вечером скачут мы так же самое с утра пашем так что... Смотрите, если в том году я кормил своих ушастых только травой, комбикормов у меня не так было и много, потому что денег у меня было вообще-то вообще не было. Поэтому я сильно на это не обращал внимания. Поил да поил. Сейчас я, ситуация немножко поменялась в лучшую сторону, и во всех моих кроликах, которые вы здесь можете наблюдать, стоят бункерные кормушки с комбикормом. В полную, то есть, грубо говоря, там не ну, дозированно, но постоянно, каждый день у них там комбикорм. А трава, это только сегодня 11 день. Но самое главное, что э, поилки у меня где-то пол-литровые, у каждого ну, на два кролика пол-литра воды. Утром, вечером он разливает, там плюс-минус с мамками даже не хватает. Ну, точнее с детками у мамок даже не хватает, этих их пол-литра на утро, точнее с утра до вечера. Поэтому э, постоянно приходилось таскать эту воду. Как только начал давать траву, блин, у меня воды стало меньше расходиться. Если я носил сюда 2-2,5 ведра, ну то есть за раз, сейчас у меня полтора, ну максимум два вот сейчас жара наступает 2 Смотрите, все-таки Как там не было комбикормов Какое было количество поедаемости Такое осталось Трава у нас появилась, а воды уменьшилась Парадокс? Парадокс Я не говорю, что это хорошо Я не говорю, что это плохо Мы посмотрим это в конце месяца по моим привесам Потому что это в обязательном порядке Для того, чтобы делать какую-то там Слово такое есть красивое, селекцию Нужно, конечно же, контролировать свой привес Точнее, привес в хозяйстве да и потом люди, которые приезжают сюда что-то покупать, потом считаешь копеечка, блин, на кармах выскочила такая сумма, что и невыгодно даже продавать, я сейчас в умы сесть. Не буду затягивать данное видео. Не знаю, нравится вам короткие видео, нравится вам длинные видео, нравится вам информативные видео или там какие-то бла-бла-бла про жизнь. Это Вот моя это, красотуля, хищница. Ну вот как ее брать в хозяйство, да? Вот она, блин, со мной постоянно еще в дом лезет. Так что на этом буду заканчивать. Самое главная мысль, что если человек начинает кормить травой, количество воды и употребляемость становится меньше. Это раз. Второе. От травы, конечно же, нужно чистить клеточки в обязательном порядке. Каждый день, иначе это все будет сырость, мокрость. Но аромат-то какой, знаете. Как сеном пахнет. Вот даже сейчас крольчатник. Если кто держит большое количество кроликов, то они должны понимать, что если во дворе стоят, то с саками пахнет. Ну, писами, с саками. Как ни назови, некрасиво такое слово. Но, к сожалению, оно то есть. Это весь аромат такой вот здесь летает постоянно. Как только начал давать траву, подвяленную, не сырую, ну то есть хорошо просушенную, запах практически исчез, не надо никаких вонючих сюда вешать, сеном пахнет замечательным, красивым, свежескошенным сеном, на этом будем мы прощаться с вами, огромное спасибо за внимание, за ваш просмотр, надеюсь за ваши положительный комментарий, с вашей положительной оценкой данного ролика, подписывайтесь на канал, будьте серым кроликом, а мы будем с вами, всем пока!